Привет, меня зовут Наталья. А хотела бы по Поблагодарить компанию Мегагелакси за такие тренажеры для сознания, как Покров и ЛАД. Данный тренажеры позволил, ну, отдельно, Покров позволил мне, во-первых, приобрести силы для реализации себя, для ощущения себя в безопасности, для привлечения определенных ситуаций в мою жизнь и выбор в сторону прогресса, в сторону развития. Понятное дело, что этот выбор делала я, но с позиции именно того, что я прорабатывала с покровом, просила и была у меня защита от покрова, мне это позволило идти, э, скажем так, прямым, э, устойчивым, э, устойчивой дорогой, э, в которой я э, с каждым днем, с каждой недели чувствую, что иду верно, э, и чувствую защиту, и чувствую увеличение своего поля, в том числе и даже на простых фотографиях уже. А, что касается аппарата Лад? Конечно, когда их вместе начинаешь прорабатывать всплывают какие-то ситуации, и что очень хорошо. Ты уже осознанно к ним а, относишься, и ты не просто с помощью какого-то специалиста, который может навешать свое восприятие, свое мироощущение, ты изнутри, а, прорабатывая с данными тренажерами какие-то вопросы, и если ты еще ходишь в зеркало Козырева, то у меня менялось вот буквально в течение двух дней. То есть происходит какое-то залипание о котором мне происходило периодически в моей жизни, я это осознала.